друзья всем добрый вечер приветствую всех на нашем канале у нас сегодня очередной прямой эфир традиционный который мы проводим по вторникам в 19.00 привет так как со звуком у нас все хорошо слышно вот, значит сегодня у нас прямой эфир про нашего гостя расскажу чуть попозже и он скоро к нам присоединится а также у нас прямые эфиры проходят по четвергам отлично по четвергам и воскресеньям добрый вечер рада вас видеть и проводит их основатель нашего проекта Екатерина Баринова. Вот, мы уже провели достаточно большое количество эфиров. Нам очень это нравится, и надеемся, что вас они тоже вдохновляют. Поэтому заходите по вкладочке IGTV. Уверена, вы найдете там много всего интересного для себя. А, пока мы ждем нашего гостя. У нас сегодня довольно необычный uh, гость. Это музыкант. Uh, я немного расскажу о нашем проекте. Добрый вечер. Здрасте. Uh, uh, наш проект uh, — это такая информационная платформа. Uh, привет, привет. Надеюсь, у вас всех хорошее настроение сегодня вечером. Вот uh, Это информационная платформа, uh, на которую мы приглашаем различных спикеров, которые нас вдохновляют своим примером, своим образом жизни. Это люди, которые нашли любимое дело и, собственно, счастливы в нем. Мы проводим вот такие получасовые прямые эфиры, а также у нас по понедельникам проходят двухчасовые офлайн-мероприятия, где вы сможете лично познакомиться с нашим спикером и задать ему все интересующие вас вопросы и как-то напрямую соприкоснуться с его энергией. Вот. Также у проекта есть профориентационный курс. Я проходила его лично и могу сказать, что это действительно очень качественный курс, который был разработан совместно с психологами. И в общем-то раскрывает вас сто процентов в общем все что как-то вас волнует и то что например то что является вашим сильной вашей сильной стороной вашими сильными качествами в общем это как-то раскрывается в течение данного курса привет так мы все еще ждем нашего гостя с нетерпением Расскажите, как у вас дела, <смех> как у всех настроение. Возможно, кто-то знаком с нашим гостем. Вот. Это Юрий Ави. Это музыкант, он путешественник, фотограф, диджей. В общем, он многое в себе объединил, являясь такой творческой личностью многогранной. И мы его с нетерпением ждем. Привет, Элеонора! А всем присоединившимся! Хочу сказать, что у нас сегодня прямой эфир на тему магии звука. И мы ждем нашего гостя. Как только он появится, мы начнем наш эфир. А кто-то из вас уже был на предыдущих прямых эфирах? С какими гостями вам понравилось это? леонора привет так я попробую пока связаться с юрием возможно у него возникли какие-то технические сложности. Так, вот Юрий у нас появился, рада его видеть. Добрый день, вечер. Да, привет. Угу, а. Видно, слышно. Мне отлично тебя слышно. Угу. Вот, надеюсь, нашим гостям тоже. Мы uh -huh. тебя уже создали в предвкушении нашей беседы. <laughs> Отлично. <laughs> Слушай, ну я тебя немного уже представила, uh -huh. нашей аудитории uh -huh. как, собственно, основной вид деятельности твой, насколько я понимаю, ты музыкант, uh -huh. пишешь музыку, песни, ты диджей, ты путешественник, в том числе и занимаешься фотографией. В общем, такая многогранная личность, но я так понимаю, что в большей степени ты музыкант, все-таки. Вот, то да. есть, это профессиональная деятельность, которая тебе приносит, наверное, и там доход, и э, наслаждение, вдохновение, и так далее. Угу. Вот как бы ты себя вообще представила, если тебе приходится себя представлять перед аудиторией, э, как бы кто ты? Ну, да, в основном это так и есть. Я представляю себя как музыкант, продюсер, диджей, да, саунд-продюсер, да, тот, кто пишет музыку, да. Mm -hmm. это такое, скажем, современное имя для композиторов. Вот. Сейчас это больше называется как саунд-продюсер, да. То есть mm -hmm. обычно... Да, обычно так представляю, да, там уже фотограф-путешественник, стараюсь уже это как бы... По, по, по запросу, потому что, ну, чтобы не было слишком много эпитетов да, ну как бы не было. И, и танцую, да, и, и, и как там называется, и готовлю, знаете, когда это говорится, да? Вот. Поэтому да, в основном музыкант, диджей-продюсер в данный момент. Асновый продюсер, значит ли это, что ты себя самостоятельно продюсируешь или нет? В том числе, то есть, если говорить про продюсирование в музыкальном, да, контексте есть, как бы, наверное, две основных линии, то есть один это саунд-продюсер, это тот, кто пишет музыку, то есть в основном сейчас mm -hmm. музыку пишут на компьютере, да, и используют компьютер, разные звуки, инструменты, то есть саунд-продюсер это тот, кто все это собирает и делает вот исполнителю трек, да, то есть это, соответственно, mm -hmm. одна линия, вторая линия это вообще продюсер, который, например, создает музыкальный проект какой-то и уже его раскручивает там начиная от там, имиджа артиста, музыки, да, и маркетинга, да, например. Если а ну, у тебя такой человек? Или ты только ну, а... не Нет, у меня это на самом деле и то, и то, в какой-то степени. У есть люди, которые помогают, да, и которые включались на разных этапах, да, с разными функциями, скажем, да. Mm -hmm. Но в целом это такой само самопродюсируемый проект, то есть изначально начинался как творчество, да, и поэтому все как-то постепенно разрасталось, да, углублялось понимание и как, как работает. То есть когда я этим занялся, серьезно, скажем, лет пять назад, я тогда вообще не понимал, как это работает в плане там, бизнеса, да, то есть вот, что такое музыкальный рынок, скажем. Вот. И если, ну, я думаю, что многим тоже будет э, зрителям интересно, но вот многие, скажем, проекты музыкальные, которые сейчас они слышат, скажем, там, iTunes, Стоп, там, 10 сейчас, если послушать, то скорее 9 из 10-8 будут спродюсированные проекты. То есть это... Mm -hmm. Есть музыкальный продюсер, ну, не знаю, например, у нас там очень известный Макс Фадеев, да, продюсер, который берет какого-то артиста с какими-то навыками там талантами может быть только внешность даже зачастую вот и делает из этого уже какой-то проект дает даже от имени да пишет музыку снимает клип и уже потом дальше этого артиста раскручивает. то сейчас. то есть таких сейчас большинство и вот именно я даже не, не, не называю как бы артистами, это проекты есть, а есть артисты, то есть те, кто делает какую-то свою уникальную э, музыку, да, свое уникальное творчество, их меньше, но они как бы ценнее, да? mm -hmm. вот. это так, если вот, говорить про, про слово продюсеров музыки, да. Угу. Слушай, ну вот насколько я знаю, ты занимаешься музыкой очень давно, и ты сам об этом говорил, это больше 15 лет, насколько я понимаю. А что тебя вообще привело в музыку? Ну то есть было ли это такое гармоничное погружение да, в новую сферу, либо это была музыка всегда, и как бы вот как-то ты туда зашел и вот уже не вышел оттуда? Ну вот, да, наверное, второе ближе, то есть музыка всегда была с детства, скажем, со мной всегда любила с раннего возраста у меня такие самые яркие воспоминания, о музыки, да, как я там воображал себя музыкантом, да, как я играю там концерт еще это лет семь было, восемь а, уже так. Я с игре на гитаре или до да. образования? Нет, я, у меня нет традиционного образования. Вот, я всему обучился, обучался сам. Ну, как сейчас тоже сказать, обучался сам очень относительно, потому что сейчас есть тот же самый YouTube, да, есть э, огромное количество людей, которые дают какие-то курсы, и мне кажется, это вообще очень изменило вообще ход игры в плане образования сейчас. И мне кажется основной навык который человек, человеку полезен в наше, в наше время да, современное это самообучение само да, насколько человек mm -hmm. сам может погружаться в какой то вот предмет который ему интересен вот. у меня это было так то есть в какой то момент я просто понял что ничего не хочу делать кроме музыки много чего делал вот как раз я до музыки скажем был фотографом то есть много лет я снимал коммерчески снимал зарабатывал этим потом я был э, ресторатором тоже в какой-то момент. И потом понял, что не хочу ничего больше делать. Хочу вот погрузиться в музыку и вот до сих пор погружаюсь. Да. А знаешь, что вот мне еще интересно читала о том, что ты работал в начале своего творческого пути таким, ну как бродячим музыкантом, или как это правильно называется, в Европе, да? Можно, да. Ага. И, в общем, зарабатывал на этом деньги. Вообще, расскажи о своем... Помнишь вообще этот первый опыт, как ты вышел на улицу? Mm -hmm. вот, как ты вообще к этому готовился? Я не знаю, ну, как бы вообще, какие у тебя были эмоции? Какие там выводы ты вынес после этого? там Хочу этим заниматься, вообще больше никогда не приду сюда. Mm -hmm. Да, так случилось. Ну, вообще, в Европе это называется баскер, так называемый, да? То есть, если по-английски, это такой уличный музыкант. И я думаю, что те, кто бывали в Европе, видели частенько, да, музыкантов на улице, и там очень интересно, что другой уровень очень часто. Ну, хотя сейчас, если взять, например, Москву, в Москве тоже очень много классных музыкантов играет и в метро, вот. Но у меня такой опыт был как раз в самом начале, скажем так, музыкального пути, музыкальной карьеры, когда у меня закончились деньги, я как, как, как дальше зарабатывать, что делать. И ко мне пришла такая идея поехать в Европу, потому что много моих друзей из Европы, музыкантов, как раз зарабатывали этим. Я понятия тоже не имел, как это работает, как это делается. То есть буквально там на последние деньги купил музыкальное оборудование, просто поехал. Тогда это было... Началось все с Греции. Это были был Остров Парос так называемый, да, и у меня там друзья просто жили, я приехал к ним на музыкальный фестиваль. И первый опыт как раз там был, было очень стеснительно, волнительно, когда я просто лучше играть, я был там в очках, в шляпе, такой спрятался, Плюс я изначально играл свою музыку, то есть это, я не играл практически... Ну, позже уже стал играть какие-то каверы, которые мне нравятся, то есть mm -hmm. музыку других людей. Но изначально я, мне не интересно было играть чужую музыку, мне интересно было вот именно свою играть. Соответственно, здесь было гораздо волнительнее, да, как вот люди вообще воспримут, и т... да, воспримут твою музыку. И... А на улице такая история, что... Улица, люди на улице, они, если нравится, остановятся, послушают. Да, если им очень нравится, они оставят денег, да, если не нравится, они пройдут мимо. То есть здесь очень все честно, да? в плане взаимодействия. Да, естественно, страшно, что там твоя музыка не зайдет. Но когда начал играть, я удивился, что людям нравится. То есть, Такое, люди стали оставлять деньги, и, uh -huh. и я так начал чувствовать себя комфортно и получать от этого удовольствие, скажем так, да. uh -huh. Uh -huh. И занимался этим примерно года, наверное, полтора, и очень интересный был процесс, и много роста в этом было, да, для меня. И, наверное, я бы лет семь в этот период поместил, вот по опыту, если сравнивать, да, то есть такое вот погружение вот, в уличную музыку, оно прям очень сильно прокачало профессионально как mm -hmm. раз таки. Mm -hmm. а, а если бы, например, не музыка, да, то есть если бы получилось так, что твоя музыка не была бы востребованной, она бы, ну, как-то не заходила аудитории, да, mm -hmm. а продолжал ли ты бы развиваться в этом направлении? То есть не знаю, искать какие-то другие для себя, ну, то есть музыкальные там движения, да, или ушел бы, ну, как ты думаешь? Mm, да, думаю, что продолжал бы, конечно, то есть больше, наверное, как хобби, то есть для меня просто в какой-то момент стал э, вопрос вектора движения, да, либо я это оставляю как хобби, да, то есть вот у меня был успешный бизнес, который мне приносил хорошие деньги, да, и как бы но музыка оставалась как хобби, то есть она не двигалась куда-то, не реализовывалась, я там приходился с работы, сидел там, играл на гитарке, да, ложился спать и шел на работу, то есть музыка особо как-то не росла, не развивалась, и поэтому был, вот был вопрос, что делать, да, либо оставлять это как хобби, либо все-таки рискнуть, окунуться в это. И Изучить, скажем, да, исследовать это, это направление. Вот, я выбрал второе. Но если бы я решил оставить это как хобби, то я бы все равно этим занимался как-то в той или иной степени, ну, для себя просто. Да, потому что я это люблю. Вот. Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты вообще считаешь себя ну, насколько знаменитым вообще музыкантом, да, сейчас, mm -hmm. ну, там, не знаю, вот, есть ли у тебя вообще какая-то звездная болезнь, вот, ну, насколько ты вообще знаменит в какой-то определенной тусовке? Вот, либо для тебя это абсолютно категория не важна, да, и, собственно, для тебя только важно то, что ты делаешь, и, ну, как бы, это тебя развивает, это тебе приносит удовольствие, и, собственно, и публика от этого получает удовольствие. Интересный вопрос. Как, как мы шутили с друзьями, что широко известный в узких кругах, да, я бы сказал. Я бы это сейчас, сейчас так назвал, да, то есть есть у меня, скажем так, свои слушатели, да, своя аудитория. Ну, просто, насколько я понимаю, ты даже в Европе выступаешь, ездишь там. Да, и... да, да, то есть, ну, как бы это какие-то небольшие аудитории, это не, не стадионы, да, там, не, не, не сотни тысяч, да, Но ну, это как бы там, бывает там концерты в Европе, я очень часто играю квартирные, квартирники как раз-таки, да, очень на улице я уже не играю, когда езжу. И часто это квартирники, очень такой распространенный формат, и там может быть от 20 до 50, скажем, человек приходить на такие мероприятия, да? и, ну, Если в России играют, там в Москве, в Питере, то вот это тоже там, скажем, от 100 до 300 человек. То есть аудитория примерно вот, -вот такая сейчас, да, если это... mm -hmm. смотреть на это. А... В плане знаменитости, какой-то вот звездной ну, болезни. Не было такого периода, что вдруг на тебя что-то прям так обрушилось сильно. Не знаю, там много каких-то предложений. Ты уже такой смотришь свой твой календарь и не знаешь, как это все распланировать. Ну, то есть просто... Просто этого много и как-то неожиданно. Было такое? Нет, такое бывает периодически, да, что-то. И объем даже сейчас, то есть такой вот был, несмотря на пандемию, очень много всего происходило в плане мероприятий и тоже каких-то концертов и диджей-сетов. Mm -hmm. Но это как бы у меня не создает ощущения какой-то вот там пафосности, скажем, да, вот в плане, что я там все знаменитый, и там, я не знаю какой-то особенности, да, у меня нет такого ощущения. Это было, наверное, в начале какое-то, да, вот это так, такое желание про проявиться, но, скорее всего, оно идет из как раз-таки нереализованных каких-то вовремя желаний, да, то есть творческих, mm -hmm. да, когда вот такая психологическая штука, да, когда человек в чем-то не реализуется, ему хочется прям, ну, вот, показать, показать себя в этом, да, как-то про проявиться, да, и, наверное, у меня это было больше, больше части в начале, скажем, тоже какого-то пути, вот это вот желание показать себя, быть в каком-то центре внимания, проявить себя, заявить mm -hmm. о себе. А сейчас это как-то выровнялось, и, наверное, даже амбиции, они у меня под, подстихли в каком-то степени, mm -hmm. в хорошем смысле, то есть как-то стало более все ровно и уверенно, да, просто, что я делаю свое дело, и классно, что люди это... Любит, что, да. что это нравится, да, я очень рад, и, ну, вот, нет какого-то там, что вот выше там кого-то или что-то такое uh -huh. вот. вот. И это здорово, потому что это, на самом деле, приземляет очень сильно, да, в хорошем смысле, и как-то реальный Честнее получается вообще весь процесс музыкальный и взаимодействие с людьми, да, вот без без лишней какой-то вот без дыма, да, и, mm -hmm. и, и, если это музыки, скажем так, да. Поняла. Знаешь, что хочу перейти еще к другому твоему проекту, если это можно назвать проектом про вечеринки экстатик Dance». Mm -hmm. Uh -huh. если я говорю. Uh -huh. Вот. То есть, насколько я понимаю, ты вот за время твоих путешествий по Австралии, по Европе, Индии и так далее, да, впитал в себя множество музыкальных направлений и вообще uh -huh. играешь, я так понимаю, фолки, инди, сол, регги, в общем, что-то, смесь вот такая, да, uh -huh. гремучая всего. Uh -huh. И, ну, как бы, если я правильно понимаю, на этой почве, возможно, у тебя родился вот этот проект, в котором ты решил как бы, поучаствовать, да. Uh -huh. вот. Если нет, ну, как бы расскажи, как это произошло, да, что тебя привело вот в эту деятельность, ну, не знаю, новую-не новую. И кстати, к да. Да, да. Uh -huh. вот. Ну, вообще, какая аудитория там собирается, вообще, с какими запросами приходят люди, и в чем вот полезный эффект таких подобных вечеринок? Угу. Угу. А, да, то есть это еще одно направление. То есть я так недавно то есть, тоже смотрел на то, чем я занимаюсь, и это, наверное, Несколько разных да, проектов, как раз-таки, да, и как вот у актера есть несколько разных ролей, да, и это тоже как-то с такой <с же увидел да, С стороны, да, там. И то есть, вот один это мой проект музыкальный, со своим каким-то, скажем, со своей музыкой, да, вот именно то, что я пишу как музыкант, как артист. И вот проект как DJ, там я играю больше уже много чужой музыки, да, других, как раз-таки, mm -hmm. продюсеров, артистов, исполнителей более такого, скажем, танцевального характера и вообще кстати, dance это такая форма свободного танца, современная форма танца, которая появилась в начале 20-х. у людей, которые хотели танцевать без вот как бы лишних скажем, атрибутов, ну, если мы возьмем, как обычно люди танцуют, да, в современном мире, куда они ходят танцевать, да, это клубы в основном, да, и, ну, в клубах специфическая атмосфера всегда, да, то есть чаще всего присутствует алкоголь, наркотики, какие-то есть элементы как раз-таки пафосности какой-то, да, вот, то есть, ну, вот люди приходят с кем-то познакомиться или как-то себя показать, да, то есть, Своеобразная, скажем, да, культура в целом, клубная. А экстатик-дэнс — это, наоборот, скажем, это максимально естественное пространство, то есть куда люди приходят больше... Ради танца, не ради каких-то вот этих атрибутов. То есть э, здесь есть несколько правил, кстати, к дэнс, да, которые все исполняют. Да, это не употребление как раз-таки во время всего этого процесса каких-то изменяющих сознание веществ, в том числе алкоголя. Люди не разговаривают. Да, люди уважают пространство других, да, людей, которые приходят танцевать, да, и танцуют босиком, если это возможно, mm -hmm. да, чтобы чувствовать лучше тело, да. И, то есть, кстати, dance — это такая эволюция клубной культуры, смешанная, скажем, наверное, с какими-то элементами практики из медитации, наверное, да, вот, скажем, такого, скажем, осознанного подхода к телу, да, к, своим, к своей психике вообще, да, и то есть это такой инструмент. Мне кажется, я могу много говорить про это. И это инструмент Ну, такой... то есть, например, человек, придя на подобную вечеринку, уже сможет для себя извлечь какой-то эффект и заметит какие-то изменения, ну, вот что вообще сможет произойти? А, ну, как у меня это было, да, у меня это произошло лет, наверное, 8 назад. Да, как раз еще до того, как я занялся вообще вот, карьерой музыкальной. И это было в Австралии, в Мельбурне, в городе, где я жил. И... Um, это был не экстатик денс, это была еще одна такая вот практика танцевальная, которая называется «Пять ритмов». Да, и экстатик mm денс -hmm. как бы и происходит из пяти ритмов. То есть это как бы такая современная, упрощенная форма как раз-таки вот этих пяти ритмов. И впервые я попал вот на такое событие на пять ритмов. Это было в Австралии, и у меня тогда был тяжелый такой период в жизни, немного всего менялось. Много всего менялось в жизни, да, и было тяжело эмоционально, психически как раз таки, и друзья меня, увидев мое состояние, такое вот подавленное. Затащили вот как раз на эти пять ритмов, хотя я не танцевал до этого, я не думал, что я там танцор или mm -hmm. вообще стеснялся. Mm -hmm. На самом деле, мне, чтобы танцевать, нужно было там что-нибудь выпить обычно, если я иду на концерт, mm -hmm. ну как-то там mm -hmm. бокал... бокал вина, да, ну так, чтобы mm -hmm. раскрепоститься, да, наверное, многим mm -hmm. это тоже знакомо. А тут, как бы меня привели, говорит, не-не, все, как бы, вот все, приходи, танцуй. Ну, как бы я пришел сначала, сел просто в уголочек там, сидел, смотрел. И это было удивительно, потому что люди просто танцевали. То есть многие в какой-то вот такой спортивной даже одежде были, то есть без какого-то лишнего там пафоса. Да, люди пришли просто потанцевать, и очень это было красиво. И было такое ощущение атмосфера вот спокойствие, как будто бы можно быть собой, то есть спустя какое-то mm -hmm. время, я почувствовал, что никто не парится по поводу тебя, даже если ты сидишь там в углу, да, люди, которые танцуют, никто тоже не парится, что ты там делаешь, как ты танцуешь, то есть какого-то вот этого осуждения, оценки какой-то, да? ожидала, не последовало. Как? Ты ожидал, но этого не последовало. Да, то есть, вот то, что я обычно ожидал, когда ты приходишь на в клуб, тебя там оценивают как-то там сразу, да, то есть там какой-то ты должен mm -hmm. попасть под какую-то там историю. А здесь этого не было. И я просто тоже через какое-то время начал начал танцевать минут наверное, через 20, то есть, начал так чуть-чуть двигаться. И уже в конце этого занятия я с кем-то там скакал за руку, там что-то, ну, то есть уже с кем-то танцевал, да, что для меня было вообще а, прорывом, я бы сказал, бы, таким вот именно личной какой-то вот свободы, выражения на тот момент. И а, я начал постоянно ходить а, на такие танцы, и вот в Мельбурне как раз-таки по вторникам такое проводили, там не в пятницу, ни в выходные, это было по и там собирался человек по 200 вот людей, которые mm -hmm. приходили так просто вот потанцевать, выразиться выпустить пар тоже, да, многие люди приходят, особенно в Москве часто не хватает какого-то вот инструмента, да, такого, для... люди очень активно ведут образ жизни, часто скапливается много напряжения, да, и как раз-таки в танце ты можешь... Это напряжение скинуть, сбросить за счет музыки, да, то есть и опустошиться как бы в хорошем смысле, сбросить все лишнее и вот как бы почувствовать себя снова как вот, как настроенная гитара, да, я бы даже этот процесс, mm -hmm. если вкратце сказать, это как настройка гитары. Ты приходишь вроде бы потанцевать, но настраиваешь себя, да, как-то вот лучшим образом, чтобы ты мог э, звучать вот как отличный аккорд такой прям. Вот. И inflation. я начал заниматься, ходить, и постоянно по пару лет ходил, изучал. Uh, все это, um, все это, всю эту историю меня она поглотила. Я тогда уже был диджей на тот момент. И для меня было удивительно, что можно вот в кстати Дэнс» использовать очень разную музыку. То есть музыка mm -hmm. может быть и там классическая какая-то, да, какие-нибудь пианино, этюды, может быть какая-нибудь такая техноподобная музыка. То есть очень разная в зависимости от того, что предпочитает диджей и что чувствует диджей. Нужно людям, которые пришли. И вот спустя какое-то время я стал диджеем, проводником в эту практику. Давать это людям. Mm -hmm. вот. да. Спасибо. Mm -hmm. а, еще один вопрос. А, смотри, ну, мне кажется, любой творческой личности для для реализации себя требуется определенная муза, то, что дает ему возможность творить, да? Mm -hmm. В твоем случае, вот ты откуда черпаешь вдохновение, откуда берешь силы вновь писать музыку, и как у тебя вообще происходит этот процесс? Mm -hmm. Ну, наверное, если говорить про мою музыку, то здесь путешествие очень mm -hmm. всегда влияли, и очень часто много, блин, большинство моей музыки родилось в каких-то путешествиях. Да? То есть, когда я в каком-то месте, в новом, чувствую какую-то вот атмосферу и такой вот какой-то ну, творческий... Ну, на эмоциональном подъеме, да, да какой-то эмоциональный подъем, и, и как-то музыка сама собой приходит. То есть это не то, что... Все... Ты можешь что-то написать? Наверное, по большей части оно сначала-то и начиналось. То есть если я там обращусь, посмотрю на свою музыку изначально, она больше из какого-то как раз грустного такого состояния а, Да, появлялась. И, наверное, это вообще, если мы возьмем сейчас современную музыку, она чаще всего появляется из вот этого состояния. Да? То есть это как для многих исполнителей-артистов, возможности злить свою боль какую-то, да, если мы посмотрим, mm -hmm. и поэзия то же самое, если посмотреть то же самое, и проза, то есть вообще вот этот 20 век, если посмотреть, то есть сплошная боль в основном, да, и музыку, вот, которая наполнена, скажем, какими-то более как даже назвать, не знаю, светлыми, наверное, да, какими-то эмоциями. Часто сложнее писать, да, вот какое-то что-то такое одухотворяющее, ободряющее, что вот смотри, жизнь какая классная, да, там такой музыки не так много, на самом деле, если вот посмотреть даже, зайти какие-то сейчас современные чарты, а, вот, поэтому а, музы еще что такого, Юрьена а... Марина написала, что нужна не муза в данном случае, а способность двигаться в социум со своей музыкой. Mm -hmm. а это... На это, тоже, это, это тоже верно, да, потому что я вообще не верю в, вот, вот, как, в образ какого-то артиста, там, художника, отшельника скажем, вот этого, такого вот образ голодного художника. Да, то есть часто вообще тот ну, такой образ артиста, который ну, сформировался у многих, что это какой-то такой человек, который там сидит, что-то пишет и э, ничего не делает как бы так социально, да. То есть в какой-то момент я понял, что здесь такой баланс, потому что музыку изначально я делаю, потому что мне это нравится, да, но mm -hmm. она должна быть полезна как раз-таки социуму, да, я считаю. Сейчас такой... Вообще мир у нас, как бы, скажем, такой, ну, рыночных отношений, скажем, да, экономический мир. И успешность какого-то проекта всегда определяется тоже финансово, конечно же, да, насколько этот проект приносит э, прибыль. Как бы, как бы это ни звучало, может быть, грубо, да, в области творчества, но я считаю, здесь должен быть баланс как раз-таки вот этого эмоционального воодушевления да, и вот этого атмосферы, которую дает музыка да, и ее материальной реализации, да, чтобы это был успешный проект, чтобы художник не был голодный, да, чтобы у него, наоборот, была возможность творить из вот как бы такого состояния наполненности. И я согласен, что одна из мотиваций — это как раз-таки реакция людей, да, реакция публики, которая приходит на концерты. И я стал понимать, как вообще многие известные музыканты играют одну и ту же музыку. Ну вот как бы, да, есть там у группы какой-то хит, скажем, ну как куда ты денешься, без, ну как бы приехав в какой-то город, где-то впервые, да, и все, где все знают там твой хит, я не знаю, какой там... Ну, у, у всех есть свои какие-то, да? Как вот можно играть его в тысячный раз, да, уже эту песню? Потом я понял, что когда люди хотят и поют эту музыку, как бы они ее знают, ты, ты просто для них это делаешь уже, да? Ты можешь уже не переживать уже те эмоции, которые переживал, написав эту музыку там 10 лет назад, да? Но ты ее уже исполняешь как часть своего, скажем, своего портфолио, да? Для людей, которые просто полюбилась эта музыка, это делаешь для них, и это огромный кайф. Да? Просто видеть, что люди воспринимают, подпивают, танцуют, и думаешь, вау, класс, работает же. Да? То есть это... это, наверное, тоже такое хочется посоветовать всем. Такой непрошенный совет всем, всем каким-то музыкантам, людям вообще, кто хочет как-то проявиться, проявляться, да, то есть сделать, делиться тем, что они делают, не стесняться, не бояться, и все станет гораздо понятнее. Если это, mm -hmm. если это для, как бы для, для них, то будет отклик. Да? То есть, я считаю, что просто какие-то таланты, если человек уже предрасположен, уже, у него это уже есть. То есть, соответственно, если человек может быть, скажем, музыкантом, да, или там, диджеем, или продюсером, или кем-то там еще, юристом, то это у него уже есть. Ему просто нужно сделать шаг да, и, соответственно, mm -hmm. жизнь уже ответит и как бы даст ему э, возможность для развития этого. Так, Марина нам еще написала, что это еще и от песни зависит. Бывает, что песня со временем раскрывает, раскрывает новые смыслы. Да, это так. Да, да я тоже согласен. Это, это как книга да. и с фильмом. В каждом mm -hmm. возрасте ты рас... находишь для себя что-то новое, mm -hmm. вот. что-то актуальное для тебя. Юра, у нас подходит уже время эфира к завершению. Uh -huh. Я хочу у тебя спросить, готов ли ты нам сегодня что-то исполнить из uh -huh. музыкальных композиций, о чем я тебя просила? Yeah. Если да, здорово. Но еще напоследок один вопрос, uh -huh. который я задаю традиционно всем нашим гостям. Uh -huh. Расскажи о своих ближайших планах профессиональных, ну, возможно, на ближайшие полгода. Uh -huh. вот. Планируешь, что хочешь реализовать. Mm, планы, да, наверное, самое первое, наверное, уже какие-то я могу сказать про какие-то даты, как раз кому интересно, попробовать экстатик Dance, да, вообще попасть ко мне на экстатик Dance. Это будет 29 ноября уже в Москве, то есть буквально через пару недель, даже меньше. Вот у меня есть информация в профиле. Кому это, кого это заинтересовало, посмотрите. Буду рад вас видеть. Каждый, кстати, человек делает это по-разному. То есть каждый диджей-проводник, у каждого своя какая-то история, музыка, которая дает. Вот. Поэтому хочу пригласить вас вот туда, во-первых. Во-вторых, кстати, будет еще 5-6 декабря будет выездной ретрит. Мы делаем в Подмосковье. Как раз-таки... С моим проектом еще одним, про который мы не говорили сегодня, но большое сейчас время мое занимает тоже проект, так называемый «Тело звука», где я делюсь вообще своим опытом и инструментами, да, по вот как раз раскрытии голоса, раскр... раскрепощений в движении, да, в теле, а, вообще вот раскрытие самовыражения, свободы, вот легкости выражения себя, да, это так если в целом обобщить, и мы будем два дня вот в загородном таком центре, в купольных домах, за городом, как раз-таки этим заниматься, да, то есть будем делать разные практики, будет тоже у нас, кстати, бэнс, будет там, вкусная еда вегетарианская, люди хорошие, красивые, вот, так что, если кому-то интересно, приезжайте к нам, присоединяйтесь. Это вот такие планы в плане событий ближайшие. И скоро, mm -hmm. кстати, выйдет а вот, альбом ремиксов, выйдет на песни, которые уже были выпущены в последние пару лет, и там будет 4-5 ремиксов очень классных. Как раз я там видел, присоединялся один из uh, продюсеров, как раз таки, саунд-продюсеров, Кэроп, mm -hmm. вот, делал ремикс тоже. И в конце декабря, в начале, начале января выйдет новый такой мини-альбом с моей музыкой, будет три новых песни выйдет, вот, так что будет везде тоже на iTunes, Spotify и прочих вот, платформах. Да. Если кому-то это интересно, подписывайтесь на мой канал, Enjoy Music, там все всегда анонсируется. Вот. Здорово. Юр, я тебя благодарю за нашу встречу. Да, вот. Спасибо. И, мы ждем от тебя музыки. А на русском, на английском, как интересно, что? А, я за английскую версию, не знаю, как аудитория, ну, вы можете быстренько проголосовать. Ну, давайте английскую, раз английскую. Почему бы нет? А как меня слышно? Сейчас, вот если я так положу. Хорошо. Слышимость а, гитару, хорошая. Гитару слышно? Да. Да, сейчас. момент. Может быть, кстати, появилась идея недавно сделать как раз-таки квартир, такой акустический в Москве для небольшой группы людей. Так что тоже будет про тенфайс. Решил сделать. Давно уже не играл такого. А, песня называется. Марина хочет русскую версию. Uh, вот русскую. ты как? Да. А я больше английскую сейчас хочу. Сейчас вот уже <laughs> начал играть, поэтому сыграю английскую. На uh, песня называется. Она тоже, я думаю, в скором времени выйдет уже. Uh, In this life. Да? А И... то есть она еще не издана. Нет, она неизданная. У меня очень много неизданных песен, и такой процесс для меня, я постоянно пытаюсь его ускорить, именно реализации вот, песни вот, из формата, когда я придумываю это с гитарой, там, и голос, угу. поют на концертах, до уже такой версии аранжированной, спродюсированной, как раз это такой процесс отдельный, когда ты хочешь это сделать качественно, занимающий mm -hmm. много времени и денег, тоже, да, поэтому mm -hmm. пока, mm -hmm. что, пока что медленно все это двигается, но потихонечку ускоряется. In this life песня про вообще про то, что а, в жизни как бы бывают разные моменты, да, бывает все прекрасно и, и, вот, и празднично, да, и жизнь просто на пике, бывают моменты, когда жизнь становится тяжелый, да, что-то случается и нам тяжело переваривать события. И вот эту песню написал, когда вот я был как раз в таком, скажем, внизу, внизу горы, да, и просто почувствовал, что жизнь на самом деле проходит мимо и главное не зависать слишком долго в этом внизу горы и вовремя начать снова подниматься, да, и да. про то, что как бы, жизнь есть в моменте и нельзя ее опускать, да. Помнить про то, что она быстро уходит, да? Так что брать эту песню. Love, it's only how we can go to live in this time, yeah. yeah, yeah. How we can go to live in the sky? Yeah. yeah. не играл в таком формате классно спасибо здорово спасибо тебе большое за такой на такой мажорной ноте заканчиваем наш сегодняшний эфир вот я благодарю тебя всех кто всем спасибо да спасибо за ваши сердечки эфир мы обязательно сохраним кто об этом написал вот. Надеюсь до да, новых встреч, вот, тебе всяческих творческих успехов, вот, чтобы все получилось, о чем ты, не то что мечтаешь, те цели, которые у тебя есть, чтобы они у тебя обязательно исполнились. Вот, я всех благодарю, всем классного вечера и пока. Спасибо, да, спасибо большое за приглашение, да. тоже желаю успехов проекта, очень классный проект, продолжайте двигаться и, да. До скорого. И тебе много шлются, спасибо. вот, Так Отлично. что я думаю, вечер угу. удался. Класс. Благодарю. Спасибо.